фонталодии у нас нет. Там же находятся развалины банкетного зала Сталинского, где жил Сталинский персонал и где была у него кухня. Это все будет здесь, на пляже Светлады Аллилуйевой. Сейчас вместе с вами мы увидим территорию пляжа Светлады Аллилуйевой. Будем сейчас по левой стороне, сейчас подъезжаем, бегим покупайте слева. Но слева снегом они ходят не проглядываются, где снег лежит на пляж и планы «Аллилуйя». Они с слева с развалины сейчас будут еще не видны. Это банкетный зал сталинский, где уже сталинские принцы. Но все это было здесь на этой территории. Сейчас мы кухню Сталина. Отсюда мы возили до откопки, до дальше два километра. Значит, слева будут развалины. Слева и справа, там, там его территория, там слева в глубине банкетный зал, там раньше был. Сейчас справа слева, будем река Лошепсу, это виновница образования Озера Ритя. Справа, слева. Сейчас поедем, дорогие наши гости, к Молочному водопаду, там тоже водичка питьевая, в связи с тем, что уровень воды поменьше везде, там начинают по корням подниматься наверх. Дорогие наши гости, не стоит подниматься по а вот наверх. Подниматься легко, спускаться даже не очень нам легко. Сейчас поднимете, пофотографируемся, молочный водопад, ноги 10, потом уже вернемся в ту часть озера. Ритвы у нас будет час свобода, и уже солнышко водило на другом берегу озера. Сейчас мы вместе с вами пойдем выходим, фотографируемся, кинем немного вот, нашей машинки, ну также надо стоять. Сейчас справа мы видим молочный водопад. Ну для этого особенно белый, бело-белого цвета водичку, нужно разбиваете в и впенится. Справа у нас. Выходим, фотографируемся.